Всем привет, сегодня я начинаю новую рубрику на своем канале, именно Террари на Андроид. Запись идет с телефона, с моего бедолажного китайского куска дешевого дерьма. В общем, очень много разных прекрасных, замечательных прилагательных, я только что применил к своему телефону. Но, я думаю, вы поймете, из-за чего я это сделал. Впоследствии. Эта серия, она, ну, в общем-то, нормальная, ее приятно смотреть. Но дальше будет хуже. Я, конечно, постараюсь использовать оружие, которое особо не нагружает процесс, но это будет ужасно. Сразу предупреждаю. Возможно, вы поймете, почему я снимал СПК те, кто так яро защищает вот этот вот мобильный гейминг. Так, я построю домик в горе, потому что мне захотелось поместить глину, так сказать. И что-то новенького. Еще хочется сразу сказать, то, что рубрику эту я, естественно, сперу одного ютубера. У него ник какой-то на AR, я забыл. Можете написать в комментариях, какой я плохой. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой я плохой. Потому что без этого, в общем-то, нового контента не будет. Если вы не напишите. Я решил, ну, так сказать, сразу в этом признаться. Потому что я не вижу в этом ничего плохого. Чувак выпускает видео довольно редко. Они у него замечательные, я не спорю. Но мне захотелось тоже это сделать. Потому что никто этого не делал. Можно сказать, чтобы вы не считали меня таким уж так сказать, чмом, который распёр чужую идею и выдаёт её как благородный поступок ютубера, я хочу сделать это как некий вызов, при том, что мой оппонент не будет об этом знать. Ну вы поняли, да? Это нелогичное дерьмо, но, в общем, я думаю, на этом мы сойдемся. Вам будет интересно посмотреть такое, а мне интересно снять, потому что террорис 100 хп никто, кажется, не проходил, или же проходили, но очень давно. И мне самому хотелось попробовать, но просто играть на телефоне в игру, которую мне не хочется играть на телефоне, скучно. Поэтому я решил это снять и показать вам. Тем более у меня все-таки есть какая-никакая аудитория, но я имею в виду размер аудитории. И вам, может быть, будет интересно смотреть. Короче, напишите об этом в комментариях, интересно вам или нет. Вот он, первый пилотный выпуск, так сказать. А здесь я попробую что-то сделать. А сразу скажу, что... Здесь будет рыбалка, но здесь все будет оптимизированная рыбалка. То есть вам не придется страдать, как мне. Я скажу честно, я засыпал два раза, пока рыбачил. У меня просто падал телефон на лицо, и я просыпался от этого. Ну, потому что это просто очень скучно. Вообще фармить в террарии, а ловить рыбу это адски скучно. Знаете, такие инструменты, как рыба пила, да? Типа такой, можно сказать, топор из рыбы. Так вот, он выпадал мне 5 раз. 5 раз примерно из 10 забросов. То есть, шанс это... Ну, практически нет шанса, чтобы такое случилось. Так вот, это произошло. А кирка, которая выпадает с большим шансом, мне не выпадала. В итоге я потратил часов, наверное, 5 на выбивание этой кирки. Но сейчас вы все увидите. Правда, для вас это будет более-менее нормально. А вот мне пришлось очень хватить. но я не давлю на жалость, я... я знал на что иду, поэтому, поэтому уж ладно Так, дом я считаю построил, типа 4 комнаты мне пока хватит, я не знаю куда он будет идти, может быть наверх, может быть вниз И вообще без понятия, ну посмотрим потом Типа это не важно, я нашел сундуки, я сейчас покажу, в общем-то я скрафтил броню из кактуса в пустыне нашел кактус, естественно Покажу сундуки, что я тут взял Здесь я нашел зонтик 7, 71 монета 2 монеты серебра, это много Здесь я какую-то опять ерунду нашел Даже не знаю, что тут там может быть Сейчас посмотрим А, ну тут вообще ничего нет Ясно, понятно Так, идем дальше Здесь я нашел, кажется Что-то полезное ну сейчас посмотрим а ну я не знаю что это такое вообще первый раз такое вижу какие-то лозы это наверное вот эта дрянь которая висит да надо мной е ее я могу собирать Или что еще один сундук здесь какая-то свиристель э, свирель дудка я не знаю как это называется аксель бант что это за дичь вообще не знаю ладно она ускоривает, ускоривает передвижение, это полезная вещь на раннем этапе игры. Подводный сундук, вот, когти это вещи очень нужная. Так, странно, да? Залито как-то все водичкой. Такого я еще не видел, обычно там должен стать и водный сундук, но здесь нет водного сундука. И вот она начинается садомазохическая, так сказать, часть моего прохождения. Я естественно ускорил чтобы просто чтобы вы понимали здесь не клюет я не знаю почему в этом мелком пространстве не клюет но я как дурак просто долго стоял и смотрел когда у меня клюнет кстати у меня бывало такое что я просто закидываю удочку жду жду минуты на ну, 5 может быть минут 2 начинаю засыпать уже и потом понимаю, что удочку я не забрасывал вообще вот напишите в комментариях бывало у вас такое или нет когда вы ловили Просто очень легко, конечно, взять чит-карту, просто оттуда все взять и сказать, типа, я бы все равно это выформил. Да, это круто, конечно, но это неинтересно. Интересно это вот испытать свою дачу, то, то же самое, что и в казино сыграть. Прям, это прям круто. Нет, здесь я ничего не поймаю, я пойду, наверное, на край мира сейчас. Хорошо, что я сделал заведомо маленький мир. Я знал, что будет ерунда такая. Потому что в большом мире со 100 хп развиться, ну, практически невозможно. Так, я хочу как раз сказать тебе по поводу контента. Сейчас уже прошло 6 минут от видео, меня смотрят только те люди, которые... Ну, которые, в общем-то, смотрят именно меня, а не, не прочую ерунду. Короче, мои настоящие подписчики, да. Сейчас мне выпало, выпал меч, мне выпали лягушачьи лапки, вы уже видели. В общем, я хочу сказать то, что у меня будет на канале две рубрики, и они будут выходить одна из них раз в неделю. Вот таких вот штук мне выпало 5: Это прохождение террорий со 100 хп и прохождение террорий на ПК с модами. Террорий со 100 хп будет выходить, скорее всего, в среду или в четверг, а с модами в воскресенье и понедельник. Примерно так. Вот, если вам э, интересно какие-то еще, там, не знаю, прохождения, типа или что-то еще то давайте мы наберем на этом видосе, например 50 лайков я пойму что вам интересно все-таки прохождение на андроиде я говорю сейчас про андроид прохождение на андроиде именно вот 50 лайков набираем я понимаю что Android интересен всем тем кто посмотрел или хотя бы половине вот я пришел в ад с этой киркой я все-таки ее выловил сейчас я буду вот здесь страдать такой адской ерундой очень сложным таким занятием это выфармивание вот этой вот руды потому что у меня 100 хп я умру от лавы практически со 100% шансом так что начнем, давайте я покажу первый раз как я это буду делать то есть я буду подходить, собирать вот чуть-чуть вот этих камней и просто умирать и постоянно забегать в ад и в общем-то так будет а, зациклен процесс и я наформлю себе насет и на оружие так, я наформил насета на оружие и решил убить слизня, потому что мне нужен маунт, чтобы убить пожирателей миров. И что-то пошло не так, с самого начала я получил 50 процентов к, но ну, минус 50 процентов жизни, короче, это очень плохо. Но думаю, справлюсь, я построил такую импровизированную арену, просто из каменных блоков, как бомж, посередине мира почти. Ну и мне нормально, мне в то нормально, потому что, ну, вы понимаете, да, что я строитель, из прошлой серии вы Прекрасно, знать, как я обожаю строить, как я архитектурно промышляю в террарии, типа, у меня просто талант архитектора, ну, те, кто смотрел, то знаем, да, как я убивал монлорда, с какой ареной, если не знаете, посмотрите, вот, ну, в общем, поэтому я построил такую арену. Кстати, вот эти вот рыбки, 72 граната, на... рыбы-бомбы, 72 нападали, я не знаю, как их использовать, они липкие. Типа, я могу их использовать при добыче метеорита, но сейчас я понимаю, что метеорит-то мне, в общем-то, и не нужен уже. Типа, метеоритовый сет — это дерьмо вообще. У меня уже есть лучший сет до мода и я не знаю, что еще там может быть не так. Кстати, мне повезло. Один раз он на меня прыгнул и убил уже. Не очень повезло. Если мне сейчас повезет с тропом, то это будет просто шикарно. Смотрим. не повезло. Ну ладно, я попробую убить его еще раз. Конечно, я подозреваю, что многие из вас уже от этой молотонной болтовни уснули, а те, кто не уснул, уже давно выключил ролик, что, собственно, правильно сделал, потому что, ну, потому что тут особо-то нечего смотреть. И это пилотный выпуск, мне просто нужно знать, будете ли вы такое смотреть или нет, вот, чтобы снимать. Либо прохождение, сейчас снимаю, как он называется, призыватель, да, на «Эксперте», либо же я снимаю вот это вот, и, в общем-то, все рады, все довольны. Ну, в общем, я просто так для прикола снял этот видос, чтобы узнать, нужно вам такое или нет.